Склеивающий шаг — это шаг, который помогает партнерше изменить направление вращения. Он э, прячет переход между двумя элементами, делая их как будто одним целым. Два примера. Вращение партнерша. Шаг. Вращение. Шаг. Вращение. Второй пример. Вращение. Шаг, вращение, шаг, вращение, шаг, вращение.